Мы, отряды Путина, предупреждаем весь мир, не покупайте эти доллары, они нам абсолютно не нужны. Мы будем только своим рублем пользоваться. Не слушайте эту Америку, они только брешут, вот сами они в дефолт и попадут. Победа будет за нами, Конечно. все будет хорошо. Доллар он никому не нужен. Надо от него быстрее избавляться и перейти на рублевую систему. Мы идем к этому. И пусть Америка остается в диплоте. Сама себе срыла эту яму. Так, мы не нуждаемся их долларами. Mm -hmm. а мы сами справимся со своим рублем. И все будет у нас хорошо. Мы признаем только наш российский рубль. Остальная валюта нам не нужна. Самая надежная валюта. Валюта это мы наши sorry. рубли. Да. Предупреждаем весь мир, что не нужно скупать доллары и пользоваться. Нужно пользоваться нашим русским рублем, с которым мы живем. И надеемся, что будем... Дальше жить счастливо. Так что берегите Соединенные Штаты. Мы вас накажем рублем. Эй, мой. Пизда, что за хуя?